Всем привет, Это доктор Евгений. Сейчас покажу коротенькую технику, как можно в домашних условиях себе подправить череп и тем самым выровнять уровень головного мозга. Что для этого нужно? Изначально встаньте перед зеркалом и оцените уровень черепа по сосцевидным отросткам. Это вот эти вот косточки за ушами. Вот. Они легко прощупываются. Встаньте с двух сторон руками и встаньте перед зеркалом. И посмотрите, какой выше, какой ниже. Вы, может, заметно почувствуете какую-либо разницу, что уже на руках одна будет сторона выше, вторая ниже. Допустим, вот у меня вот так. Примерно я прикидываю, что эта сторона у меня стоит выше, а эта сторона стоит ниже. Теперь находим кивательную мышцу. Для этого голову поверните и наклоните. Вот эта кивательная мышца. Прощупайте ее полностью и встаньте на самых болезненных точках здесь. И прям промните те участки, которые болезненные. После этого поделайте движение головой вниз, вперед, справа, влево. И снова оцените уровень черепа. То есть мозги уже будут ровнее. Думать будет легче, кровоток улучшится, головные боли пройдут. И так надо делать несколько дней. Будет супер. Пользуйтесь.